Андреич, как выйти замуж уже 10 лет одна? У нас, в моей школе, вы можете ее найти, Дуйко Гуру или школа Кайлас. в гугле пишите, и там выпадает сайт. И там есть некие такие семинары, это вторая ступень школы Кайлас. Это быстрое замужество, вторая часть. Это СНГА 67 и СНГА 70. Вот проходите, хотя бы СНГА, но 20-30 долларов стоит, не знаю, сколько сейчас, там 67 и 70. Начните проходить 70 или 67, 100% выйдите замуж. Прям 100% гарантирует. Даже если вы не ученик школы Кайлас. Так уже там все сделано, чтобы гарантия была 100%. Выйдите замуж.